Всем салам. Мне подписчик написал с проблемой, что у него не отображается весь размер диска. И я хочу в этом видео без воды рассказать, как решить эту проблему. Вы, может быть, спросите, зачем делать видео, если уже есть куча видео по решению этой проблемы. А я вам отвечу. А тебя ебёт? Ого, не только поджигательный, мастер остроумного ответа. Ну, а если честно, то я снимаю все в своем стиле, так что не надо отписать, окей? Ну что ж, для решения этой проблемы нужно перейти в раздел управления дисками. Но как же в него войти? Все очень просто. Нажимаем правой кнопкой мыши по значку шиндовса и ищем вверху пункт управления дисками. И заходим туда. Если вы смогли проделать данные операции, то можно сказать, что ваш IQ точно не как у хлебушка. И ты вообще молодец. В данном окне нам всего лишь нужно смотреть на кубики. Кто играл в Майнкрафт, тот шарит, как говорится. Here, Ищите кубики, где написано нераспределенное пространство. И нажимайте на него правой кнопкой мышки и нажимайте создать простой тон. Дальше уже должно все пойти. И если у вас IQ больше, чем у банки из-под кабачков, то вы справитесь. Вот вам решение этой проблемы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И да, вы наверное заметили, что звук у меня стал намного лучше. Это потому, что у меня появился новый микрофон. Fifine K669. Если вы хотите обзор, то пишите в комментарии. Всем пока.